Всем добрый вечер, и я приветствую вас на третьем дне эфира. Подключайтесь, читаю ваши задания, просто умнички большие, все для себя открыли, совсем разобрались, просто супер, супер. Сегодня будем говорить об очень важном направлении. Сегодня будем говорить о ресурсах, о том, что э, приводит нас к тому, чего мы хотим. И, наверное, сегодня будет самый ценный из предыдущих дней. Я вам уже говорила о правиле треугольника, о пирамиде, в которой мы с вами получаем то, что мы хотим только в результате, когда мы имеем то свободное мышление, денежное мышление, которое позволяет нам и замечать возможности, и выбирать эти возможности, и использовать с теми результатами, которых мы на самом деле с вами хотим. Продолжаю сама обучаться. Очень интересно сейчас прохожу тренинг про то, как магически исполняются желания, исполняются цели. И есть такое понятие, как истинная или чистая цель, та цель, которая в душе. И тоже с вами сегодня очень многими вещами буду делиться. Привет, привет всем, кто подключается. Мои дорогие, мне подготовили слайды, и сегодня я вам Буду немножко даже показывать. Итак, сегодня наша тема дня – это активы и ресурсы, которые помогут вам выйти на доход, на уровень жизни вашей мечты. Сегодня, когда проводила группу «Территория денег», вы знаете, получила очень много откликов по, про то, как я делаю разборы, как я много даю ценного, когда мы разбираем, потому что когда мы просто понимаем, ну что такое активы, ресурсы. Вот мы сейчас с вами обсудим эту тему. Но для того, чтобы вы могли это качественно у себя применить, было бы здорово это в группе прям вот нам обсудить. И те вчера, кто написал в группе, поделился, хочу вас прям похвалить и даже зачитать имена людей, которые прям вот стараются. Ирина, прям супер рассказала о том, какие она услуги оказывает. Марьяна, умнички, не все могу имена прочитать, Аника, может быть, я ошибаюсь, в общем-то, Виктория, прям, ну, хочу сказать, что Наталья, молодцы. И еще те, кто писал позже, я говорила о том, что я начислять буду бонусные деньги за все выполненные задания до начала следующего эфира. И кто-то уже накопил там и 200 бонусов, и 400, и там 1000, вот это ваше право. Но здесь у меня к вам вопрос, смотрите. Как вы относитесь к возможностям? Вот насколько у вас уже натренировано внимание замечать деньги, возможности ресурсы отношения которые вам важны вот те кто воспользовался уже получил деньги только за то что выполнил задание а кто-то подумал и ну, в общем-то прошел мимо это тоже про ваше отношение к жизни и про то каким образом вы используете или не используете ресурсы для того чтобы иметь больше чем вы имеете на сегодня прийти к большему результату, к большему доходу, к большей любви, к большему проявлению любви. Нам нужно понимать, к чему мы стремимся, что будет результатом. Вот в личных отношениях, казалось бы, очень сложно да, говорить, какая цель. Цель, любовь, классные отношения, семья, что это? Это штамп в паспорте, это два колечка на пальчике, это совместная фоточка. Что такое любовь и счастье? Вот когда вы четко понимаете, к чему вы стремитесь, вы то, что вы понимаете, в результате и получаете. Можно иметь штамп в паспорте, но чувствовать себя одинокой и не особо счастливой женщиной. А можно иметь и штамп, и внимание, и любовь, и заботу, если вы искренне понимаете, к чему вы идете. Привет всем, кто присоединился. Напишите мне, как у вас настроение на третий день. Напишите прям буквочками. И мы будем с вами раскрывать тему ресурсов. Так вот, когда ты понимаешь, чего именно ты хочешь, что есть та заветная цель, тот результат, которому ты на протяжении некоторого времени идешь, ты тогда дойдешь, когда будешь опираться на свои ресурсы. Сейчас тема целей ну, более чем актуальная. И вот смотрите, все будут сейчас говорить о том, что цель нужно ставить. Друзья, цель тогда будет стоять настоящая, и вы тогда будете ее достигать, когда вы будете понимать, чем вы уже обладаете. Рада, что у вас классное настроение, особенно у тех, у кого уже ночь. О, вижу, что у меня север России, здесь есть. Спасибо, девчонки, что вы присутствуете. Так вот, смотрите, когда вы понимаете, за счет чего вы можете иметь то, что вы хотите, вы можете достичь этого с наибольшей вероятностью. А вот вот это то, что мы имеем, это и материальные, и нематериальные ресурсы. Это совершенно разные такие формы, которые мы можем с вами не осуществлять, не использовать. Чаще всего люди говорят, вот, если бы у меня были деньги, я бы тогда бы вот, вот это, вот это умела или умела, или сделала. Смотрите, ресурсы, самый главный ресурс первый, это я. Я владелец, я первое лицо. И когда я понимаю, что все зависит от меня, дело во мне, как говорит Таяс, у которого я учусь, дело во мне, тогда я могу создавать связи с другими людьми. И ресурс ⁇ это люди и наши отношения с этими людьми. Я, например, не умею делать ну, я не знаю, например, смету, да, строительную, но у меня есть некоторые отношения со специалистом в этом направлении, и я могу обменять то, что я умею, на то, что она умеет, да, и мы таким образом обмениваемся ресурсами. Есть такой ресурс, как информация. Когда я знаю... То, что мне нужно для цели, то, соответственно, я могу с помощью этих ресурсов, с помощью информации достичь. Есть материальные ресурсы, это могут быть товарные запасы, это могут быть склады, это может быть оборудование, это может быть сырье, это может быть топливо, масса материальных ресурсов. И есть капитал, деньги. Деньги – это всемирный эквивалент, на который мы можем обменивать то, что у нас есть, на то, чего у нас нет. Но заметьте, что деньги стоят в списке только раз, два, три, четыре, на пятом месте. Потому что это правда, по важности для достижения ваших целей, для ваших результатов, это всего лишь пятое место. Ну и, конечно же, личные ресурсы. Сейчас мы с вами будем эту тему разбирать подробнее. Что такое личные ресурсы? Личные ресурсы – это э, те качества, те навыки, те умения, которыми мы обладаем. Для того, чтобы мы могли понять, чем мы обладаем, и почувствовать уверенности, о которой мы говорили вчера, я вам порекомендую выписать. Все свои ресурсы, которыми вы обладаете, проанализировать свои успехи и достижения, и понять, за счет чего вы уже находитесь на том результате, на котором вы сегодня. Я понимаю, что вы хотите больше, вы стремитесь к большему. Но не понимая, за счет чего вы имеете уже сегодняшние достижения, вам же не по 16 лет, моим зрителям, да? как правило, моим зрителям 30 плюс. И это люди, которые уже обладают какой-то профессией. Большинство из них уже создали семью, большинство уже успели развестись, да, то есть по-разному бывает. Так вот, смотрите, когда вы понимаете, что вы умеете и имеете, вот только в этом месте мы можем. Дальше делать шаг. Я буду говорить с вами о целях, потому что когда у человека нет цели, это все равно, что мы подходим в кассу, в авиа или в железнодорожную, говорим, дайте мне билет. А кассир говорит, куда? А мы говорим, ну как куда? Ну туда, где не холодно, туда, где хорошо пахнет, туда, где не обижают, туда, где вкусная еда. Дайте мне туда билет. А кассир говорит, так. Отходите, определяйтесь, следующий, следующий, следующий. И вы стоите возле кассы своей жизни и никуда не двигаетесь. Нет, у вас есть, конечно, что-то, но то, чего вы хотите на самом деле, по сей день нет. И если это правда история про вас, и вы возле кассы стоите и не понимаете вам куда, ребят, вот это есть одна из главных причин, почему не сбываются те заветные желания, которые внутри. Потому что для того, чтобы желание было реализовано, оно должно быть оформлено для ума в очень простые и понятные формулировки. Как для кассира, дайте мне билет на Мальдивы, пожалуйста, на два человека бизнес-класс на 16 декабря. И тогда все просто. Под это нужно 5000 долларов, под это нужно, под это нужно а, 3 недели свободного времени, под это нужно того, с кем ты на двоих, если я говорю о себе, то я с мужем планирую. Дальше. Под это нужно иметь какие-то вещи в чемодане и два заграничных паспорта. Можно без вещей в чемодане, больше денег на карточке. Понимаете? И вот жизнь для многих проходит зря, когда мы просто не понимаем, чего мы хотим. Или нам кажется, что мы понимаем, но цель не исполняется, потому что нет каких-то мелких нюансов. Или она исполняется, но не делает нас счастливыми. Я не раз уже рекомендовала фильм, который называется Оплененный желаниями». Это фильм... Очень интересная. В главной роли такая красотка, которая играет роль дьяволицы. И главный герой, к сожалению, не помню имена, который загадывает желания, а она ему их исполняет. Но она их исполняет, вот все, как он загадывает, но без мелких нюансов, так, что он потом в результате недоволен. Вот очень-очень интересно. Если вы сегодня вечерком имеете время или завтра с утра, посмотрите, «Опленённые желаниями». Великолепный фильм, когда мы загадываем-загадываем желания, но мы в результате недовольны тем, что есть. А жизнь, ребят, жизнь, она вот, смотрите, как ниточка. Вот напишите кому сколько лет. Вот нам жизни отведено вот порядка 70 лет. Да? Если вы 30 уже прожили, то мы отматываем эти 30. И тогда осталось там 80 минус 30, 50. Из этих 50, ну, давайте 20 уберем на какую-то чудесную старость, которая, дай бог, у вас будет чудесна. И вот она жизнь, в которой можно сделать достижение. Ага, спасибо большое. Вот буду знать возраст твоей аудитории. В среднем 30-35. Угу. Спасибо, дорогие мои. Так вот, смотрите, кто старше старше, у того ниточка еще меньше. Скажите мне, сколько еще можно стоять под кассой и ждать, когда придет видение и ваши цели исполнятся? А может быть, уже пора исполнять свои цели? Может быть, пора те ресурсы, которые вам даны использовать. Ведь, друзья, ощущение, что скоро все придет.. Время наступит, и все будет. Это ошибочная история. Это совершенно не та история, которая будет работать э, за вас в вашу пользу. Мне 28, но я не собираюсь стоять у кассы. Прекрасно. Но чтобы не стоять у кассы... Можно неправильно загадать, можно сказать, дайте мне билет на Магадан, думая, что там тоже чудесный свежий морской бриз, но оказаться не в той э, ситуации, где хотелось бы. Мелочи, да? Мальдивы, Магадан, на букву «М» можно чуть-чуть перепутать. Вы, конечно, понимаете сейчас, э, ну, такой мой юмор – Вроде бы возле кассы кажется все очень просто, но в жизни не так. В жизни для того, чтобы жить в доме, в котором вы хотите, ездить на машине, которую вы хотите, быть с теми людьми, в тех отношениях, которых вы хотите, первое нужно осознать и сформулировать свои цели. А для того, чтобы достичь этой цели, ну нужно всего лишь понимать, за счет чего вы можете это достичь. Без достаточной самооценки, о которой мы говорили вчера. Ребят, большой цели не достичь, классных отношений в любви, в уважении не достичь. Ну, это априори, это уже понятно. Так вот, для того, чтобы понять, на что вы способны, первое можно понаблюдать за собой, а второе... Нужно попасть в какую-то новую ситуацию, попробовать по-другому, попробуйте другой фитнес, попробуйте сходить на какой-то тренинг, попробуйте сходить на некий бизнес-завтрак и на какую-то встречу, где вы будете не обычная жена-домохозяйка или муж-кормилец, да, или там какой-то уставший сотрудник, а вы будете в другой роли. Попробуйте себя, чтобы у вас что-то было иначе, и вы тогда сможете почувствовать, почувствовать, внимание, как вы можете действовать иначе. Иногда нам кажется, что мы не можем а ровно до тех пор, пока мы не начнем что-то делать. В Магадане чудесный морской воздух и стоит туда съездить. Да, конечно, можно и туда съездить. Согласна с вами. Друзья, давайте сейчас вот серьезно поговорим. Уже конец декабря и мы с вами можем в следующий год сделать таким годом, которым мы будем гордиться. Мы уже с вами понимаем, что карантины, пандемии, похоже, это уже с нами будет всегда. Вы знаете, вот я из Украины, и мы пережили ну, за последнее время несколько таких очень непростых ситуаций. Я об этом делилась в сторис, мне как-то приснился сон очень такой, ну, достаточно страшный, о том, что Ничего я в жизни не достигла, и я живу в нашей маленькой квартирке, и мне уже 43-5 лет, мы ездим на стареньком москвичке, и все, что у меня было до этого, это просто сон. И мне показалось тогда, что вот весь мой жизненный опыт, который я прошла, как будто бы его и не было. Так вот, сначала у нас там изменился курс валюты. Вот я хорошо помню, когда курс валюты был 1 к 8, и мой доход был порядка 5 тысяч долларов в месяц. Мы построили дом с мужем, начали очень классно путешествовать, потом оп, поменялось у нас здесь все в Украине, потом начались такие, можно сказать, военные действия, и мы все время сидели на чемоданах. Я закрыла салон красоты, потому что ну, в какой-то момент было страшно, потом его снова открыла, а потом случилась пандемия. И вот эти все вещи, они очень сильно, ну, как бы выбивают, что ли, из колеи. И если ты не обладаешь большой целью и сильной, долгой волей, то э, выдержать и продолжать, достигать своих целей на грани фантастики вот правда на грани фантастики уже карантин он очень многих предпринимателей сильно ну поменял кого-то прям сильно выбил кого-то мало кого дал такой большой рост а большинство людей и мы с вами еще может быть кстати напишите если у вас так находимся в неком состоянии а может пройдет а может это временно а может быть скоро найдут вакцину и все будет как раньше друзья как раньше уже никогда не будет. Вакцину, даст Бог, найдут. Но смотрите, мы уже мыслим по-другому. Вот за этот год я научилась и привыкла заказывать несколько раз в неделю доставку еды. От того, что сделают вакцину, не изменится уже эта привычка. Все, мы уже вкусили, попробовали, нам уже нравится. Напишите, кто преуспел в карантин. Поставьте плюсик. Кто сильно потерял, поставьте минусик. И кому вообще не важно, отправьте мне цветочек. Мне просто интересно, кто у нас сегодня на эфире. Когда мы понимаем, что э, мы хотим, вот чего мы хотим на самом деле, тогда у нас нет абсолютно никакого страха, никакого сомнения в том что получится. абсолютно не существует недостижимых целей. есть только то что мы не позволяем себе или не видим или не построили такую вот себе схему Ага то есть в основном вы преуспели в карантин кто-то еще себя не нашел угу, есть такое. Ага, вижу. Ребят, спасибо вам за искренность. Благодарю, что делитесь. Так вот, смотрите. Марьяна пишет, ушла в карантин обучаться и суета-суета. Смотрите, для того, чтобы не быть постоянно в стадии обучения, нужно поставить себе цель. Когда то, что я научилась, будет реализовано в какое-то действие, в какое-то вообще учиться это какой-то некоторый кайф. Вот у меня есть клиенты, они говорят, Лили, ну вот я учусь, учусь, а муж меня не понимает. Я говорю, ну объясни, что это такое хобби. У кого-то хобби смотреть телевизор, у кого-то хобби учиться. Ну, это такая шутка, да. А если мы на самом деле посмотрим, то у любого обучения должен быть результат, воплощение чтобы получать за это обратную связь. Какая обратная связь от мира? Обратная связь от мира – это деньги. И если вы чему-то уже научились, то, соответственно, вы будете получать э, деньги из-за того, чему вы научились, если вы будете это миру давать, предоставлять миру как какой-то определенный результат. Так вот, смотрите, то, чего мы не видим – мы себе это не можем позволить. И наша задача, ребят, обнаружить свои ресурсы, обнаружить, что у нас уже есть, чтобы с помощью того, что у нас есть, прийти к тому, что я хочу. И вот, что я хочу, здесь очень важный момент. Напишите, у кого прям четкое есть понимание своего «хочу» и своих целей. У кого прописаны цели на 3-5 на лет вперед. И вот когда вы поставите себе эту цель на 3-5 на лет, у вас, во-первых, появится очень много энергии. Мы сегодня говорим об, о ресурсах, и для меня самый, наверное, главный ресурс ⁇ это мое внутреннее состояние, это моя энергия. Когда я обладаю энергией, а цель дает огромное количество энергии, то с помощью своей энергии можно подбирать команду можно подбирать способы достижения этой цели можно э, работать потому что без энергии ну ты ничего не достигнешь потому что ты самый важный человек в своей жизни и цель без тебя она не будет осуществлена или будет но тебе не принесет радости э, сейчас буду обращаться к женщинам когда-то несколько лет назад Откровение еще с вами. У меня была такая мысль. Ну почему я должна достигать своей цели? Вот я хочу быть просто девочкой. Вот я бы вообще хотела, чтобы он для меня все э, раздобыл, осуществил и просто обо мне заботился. Ну, может быть, я устала в тот момент, и вот у меня была такая мысль. «Хочу, чтобы он», «Хочу, чтобы он». Очень многие девочки э, тоже про это говорят. И вот, знаете, мне попался рассказ, который меня с ног на голову вот просто перевернул и навсегда перестало мне хотеться быть слабой. Э, рассказ был, ребят, вот такой, сейчас вам расскажу. Написала его девушка, женщина. Она говорит, я всегда была бизнес-леди, я всегда работала, но где-то в глубине души я мечтала, чтобы обо мне заботились чтобы меня даже с ложечки иногда кормили, чтобы меня там носили на руках, чтобы я была вот той любимой девочкой, без которой жизнь невозможна, и чтобы любовь была такая сильная, чтобы и у меня жизнь без него была невозможной. И говорит, я хорошо зарабатывала, он хорошо зарабатывал, и мы отдыхали в каком сумасшедшем курорте, на каком-то сумасшедшем курорте, дорогом и красивом. И вот однажды я заплыла на виндсерфинге далеко, и напала акула, и откусила ей ногу. И теперь я лежу, уже моя нога заживает, и он кормит меня с ложечки, ухаживает за мной, и всячески меня обеспечивает. И я без него ничего не могу. И он из жалости всегда рядом. Так вот, мечты неправильно сформулированы, иногда так ужасно сбываются, что это делает нас не теми счастливыми людьми, которыми мы себя воображаем, а теми людьми, которые получают вот какой-то результат, но не тот, который мы хотим. И, возможно, я сейчас кого-то напугаю в постановке цели, но цель моя была, в общем-то, другой. Вот в тот момент я поняла, что любовь, зависимость и жалость – это разные вещи. Вот быть зависимой – это не про счастье, а быть любимой – Гораздо лучше и легче, когда ты целостная, способная, успешная, ресурсная. И мужчины, как и женщины, любят быть вместе с ресурсными людьми, с теми, которые полны энергии, полны идей, физически здоровы. И если мы с вами не занимаемся своим ресурсным состоянием, то мы, к сожалению, не являемся желанным партнером. Но есть и другая сторона ресурса, когда мы ставим себе цель, материальную цель, повысить уровень жизни, расширить свой дом, купить другую машину. Если мы ставим себе цель, касаемую своей реализации в этом мире, быть профессионалом быть экспертом которого слышат которого чувствуют с которым хотят которому много платят которого уважают это все ваши цели и здесь эти цели будут исполняться когда вы будете понимать какой вам нужен ресурс если деньги то деньги можно заработать даже сейчас зная то, что вы знаете, вы всегда будете знать больше, чем кто-то, кто этого не знает. Сегодня утром в группу своего курса ребятам выложила видео. Видео таксиста, который говорит, боже, я работаю таксистом, подвожу, развожу, иногда от меня убегают, не заплатив. Но сегодня, говорит, у меня был невероятный клиент, парень, который инструктор, Инструктор Он говорит, инструктор, почему? Он говорит, инструктор полего. Он занимается с детьми помогая им из конструктора Лего выстраивать ну, необходимые там разные всякие штуки с интересным подходом, с конкурсами. Сколько ты берешь? Я беру 1200 рублей в час и работаю, принимаю вызов, не менее чем на 3 часа. То есть 5000 рублей за 3 часа работает инструктором по Лего. Знаете, я когда прослушала это видео, поделилась с ребятами, я просто сидела и улыбалась. Сколько у Вселенной есть возможности заработать деньги? И люди, которые не зарабатывают денег, они просто не понимают свой ресурс. И проработав эту тему глубоко и качественно, вы удивитесь, как просто можно зарабатывать деньги, как много можно зарабатывать денег, если понимать, как устроен вот этот вот процесс всемирного обмена. Итак, деньги можно привлекать, деньги можно получать в свой бизнес разными способами. Важно понимать, какие, критерии, какие ресурсы у вас есть, каких ресурсов у вас прям много, Например, у кого-то из вас очень много времени. Ну вот прям много. Да? И вы можете ресурс-время менять на деньги. У кого-то времени немного. Я, например, не имею много времени. У меня есть занятость в моем бизнесе. У меня есть занятость в моей деятельности коуча и есть у меня занятость как автора курсов и программ и времени свободного у меня есть только на уход за собой на общение с моими близкими немного на спорт мне бы даже хотелось больше и даже больше времени на отдых поэтому у меня ресурс время ну он есть но его недостаточно поэтому я отношу себя к, к, к этой категории следующий критический есть но мало да этот ресурс, например, технологии или ресурс э, «Крутые сотрудники» или «Схема работы» или э, «У кого-то это сырье И в зависимости от того, какого у вас ресурса больше, вы можете его обменять на тот ресурс, которого у вас недостаточно. И обладать всеми видами ресурса вы можете выйти на реализацию вашей цели. Давайте простой пример. Если вы решили... Например, оказывать услуги, ну какие? Какие? Видеосъемки. Давайте, видеосъемки. У вас есть камера и все. У вас нет денег на рекламу. У вас есть свободное время, допустим, 2-3 часа каждый день. И вы хотите достичь цели заработать себе на однокомнатную квартиру в большом городе. Да? Вот возьмем такую себе цель. Смотрим. Обильные ресурсы. Обильные ресурсы это. Ну можно сказать время и техника мало ресурсов деньги то есть какие-то небольшие денежки вы можете выделить дальше у вас должна быть стратегия кого снимать почему вы будете снимать вам должно быть интересно вы должны быть интересны этой категории клиенты у вас должно быть сформировано предложение и вот у многих это не происходит по двум причинам первое нету уверенности и стратегии достижения и второе они говорят у меня нету денег на рекламу Ой, хочется чихнуть но на самом деле вообще вопрос не в этом денег на рекламу можно привлечь очень даже простым путем можно взять кого-то в партнера можно взять э, деньги в кредит а можно брать деньги в кредит на еду, на новый iPhone, но никогда не вкладывать деньги в развитие своего бизнеса, потому что, а вдруг не получится? И тогда вот это отсутствие уверенности в себе, оно базируется на том, что нет понимания, как за счет тех ресурсов, что у вас есть, выйти на результат. Потому что в ресурс время и ресурс... -время Обмена сделкой может быть конвертирован в то, что вы хотите получить. Можно привлечь в партнерство людей, которые обладают большим количеством контактов. Например, работают в салоне по свадебным платьям. И вы можете тем девушкам, которые приходят примерять платье, запартнериться с владелицей салона, она будет предлагать вашу съемку и... Будет вам таким образом поставлять клиентов и прям уже брать заказы, вам только выплачивать гонорары. Но здесь тогда ресурс – коммуникация. Мы не всегда обладаем этим ресурсом коммуникация. Но если мы умеем это делать, поверьте, деньги встают на последнее место. Так, Двигаемся дальше, друзья. конвертация ресурсов. Для того, чтобы вы могли воспользоваться тем, что я вам говорю, вам э, имеет смысл выделить, какие ресурсы у вас есть, а потом посмотреть, что вы можете обменять. Да? Конвертация, обмен. Я тебе время, ты мне деньги. Я тебе список контактов, ты мне процент. Многим а кажется, что о, это что-то непонятное. Но когда мы садимся и на стратегической сессии начинаем все это разбирать, то все становится понятно. Вот смотрите, сегодня у меня была стратегическая сессия с девушками. И у одной цель заработать 500 тысяч рублей на свой салон, это 200 тысяч гривен в Украине. И мы начали разбирать. Вот она говорит, я всю жизнь занимаюсь строительством. Я, говорит, занимаюсь сметы составлять, под, с подрядчиками, строителями работаю, но мне это не интересно. Я девочка, я хочу свой салон красоты, мне было бы здорово, если бы я вот, его открыла. Но на его открытие мне нужно 500 тысяч. И еще бы 100 тысяч, чтобы у меня лежало, чтобы я не нервничала, что я там первые 2-3 месяца не заработаю, а новый бизнес далеко не с первого месяца приносит доход». И вот мы говорим, хорошо, чтобы открыть салон красоты, тебе нужно 500 тысяч. А что ты уже имеешь, чтобы эти 500 тысяч, собственно, заработать? Она говорит, ну, я ничего такого не умею, ну, разве что вот посреднические услуги, там, кто-то хочет сделать ремонт, я могу их соединить с вот этой бригадой подрядчиков, которые этот ремонт осуществят. Я говорю, ну, сколько бы ты денег хотела за эту услугу? А девушка говорит, так это вообще же, говорит, я даже не могу за это деньги брать. Это что такого? Абсолютно не ценно. И когда мы раскручиваем, я вам даже покажу список того, смотрите, сколько действий, Оказывается, что она принимает заказ, составляет смету примерную с клиентом, созванивается, обсуждает, потом договор, оплата сроки качества, потом находит подрядчика, потом заключает договор с исполнителем, потом контролирует или занимается закупкой материалов, контролирует каждый этап работы, принимает оплату у клиента, рассчитывается с бригадой, сдает объект клиенту и так далее». И когда мы все это перечислили, она говорит, нифига себе, да, за это нормально, вот 100 тысяч, говорит, я бы за это взяла. И мозг начинает работать по-другому. Он просто раз, и все и включился. Я думаю, что в ближайшее время у нее будет какая-то сделка, и она заработает свои 100 тысяч. Пять таких объектов, и вот капитал уже есть. Но здесь нужно понимать, что ты умеешь делать и как это монетизировать. Поэтому э, ваша задача сейчас разобраться с собой, что у вас есть и как вы можете это монетизировать. Друзья, напишите, какие три э, ресурса у вас есть, какими вы прям в избытке обладаете, какие три ресурса э, у вас, э, ну, как бы есть, но в пределах нормы, и Какие ресурсы у вам недоступны? Недоступны, да? Так, Иван пишет, когда ресурс специфический, сложно представить, как его обменять на деньги. Вот и получается только через работу. Вань, ну, хороший у вас вопрос. Здесь надо просто разбираться. Вы можете прийти ко мне на стратегическую сессию, и мы с вами поговорим. Можете записаться на личную консультацию, чтобы мы прям ваш запрос разобрали. Друзья, смотрите, когда вы разберетесь, какого ресурса вам не хватает, а какой у вас есть, вы уже увидите возможную схему решения. Возможную схему. Кроме того, это третий день марафона, и вы получите за выполнение задания в течение суток до завтрашнего 19 часов бонусные деньги. Более того, завтра в 19 часов мы будем архивировать все эти эфиры, потому что тот материал, который я дала вам на марафоне, это невероятный ценный материал, который ну, я давала раньше только в платных курсах. Так как мы сейчас вышли на другой уровень в своих программах, уже то, что мы давали раньше, мы делимся с вами, но на этом я завершаю проведение бесплатных марафонов. Я для себя сделала такой вывод. Для того, чтобы мои клиенты достигли максимальных результатов, у них должны быть истинные поставленные цели. После правильно поставленной цели уже идет совершенно другая энергия, и благодаря этой энергии идет цепочка результата. И завтра... Для тех, кто был со мной на марафонах, для тех, кто хочет действительно съесть вишенку на тортике, понять весь смысл и поставить такие цели, которые действительно исполнятся, завтра в течение двух с половиной часов, ребят, я вам говорю, как есть, два с половиной часа мы будем работать, трудиться над с своими целями. Мы с вами совершенно по-другому посмотрим. Не просто, что я хочу в список, я вам дам схему постановки цели, которая только сейчас стала доступной и актуальной. Мы будем говорить о целях на уровне того, что я делаю, на уровне того, что меня окружает, на уровне того, что я хочу и что я умею. И я вам дам самую надежную систему достижения ваших целей. Марафон будет в 19 часов по Киеву, это 20 часов по Москве и будет в течение двух-двух с половиной часов. Поэтому возьмите себе блокнот, возьмите себе еды, напитков с собой и где-нибудь сядьте в тихом месте, чтобы вы могли посвятить это время себе, своим целям, своим мечтам, своей личности. Потому что есть невероятные результаты, когда... Правильная формулировка цели дает ее исполнение. Вот достаточно правильно сформулировать. Поэтому те из вас, кто прошел все три дня марафона, завтра после вебинара смогут обменять свои заработанные денежные бонусы на любой мой продукт, который я буду представлять. У меня есть и личные консультации, и групповые программы, и э, такие тренинги в записи, например, «Энергия достижений», которые точно будут для вас более актуальны. Всем, кто будет на вебинаре, э, после вебинара мы подарим тренинг «Энергия достижений». Мы подарим вам ту схему работы, которая будет наполнять вас энергией. А сегодня всем, кто будет до конца, я обещала, что мы сделаем очень крутую практику. И сейчас мы с вами эту практику проведем. Но прежде чем мы приступим к практике, я вам покажу, как вам попасть на вебинар. Смотрите, для того, чтобы попасть на вебинар, вам нужно перейти в шапку профиля, по синеньким буквочкам кликнуть пальчиком, откроется сайт, по этому сайту посмотреть описание, если хотите, и нажать кнопочку «Зарегистрироваться». Когда вы зарегистрируетесь на вебинар, к вам будет в Телеграм приходить сообщение. В том числе будет приходить ссылочка на завтрашний вебинар. За час до вебинара вы получите личное приглашение. Плюс вы получите много ценных дополнительных материалов, и подарков. Смотрите, один из подарков я даю урок по самопрезентации. Это невероятно ценный подарок, который помогает вам уже сейчас начать презентовать себя таким образом, чтобы у вас был ну, максимальный выход от того, что вы делаете. Но если вы думаете, что у вас снова нет времени или возможности посмотреть вебинар, ну, друзья, тогда я скажу: значит, вам не сильно надо. Значит, вы можете поставить указ еще несколько лет. Ваше право. Ваше право ни в коем случае не претендую на ваше свободное время. Просто решите для себя. Хотите ли вы научиться выбирать, формулировать цели таким образом, чтобы они сами хотели реализовываться когда цель выбрана правильно когда она с опорой на ваши умения ресурсы когда у вас нет внутреннего конфликта а мы завтра будем подробно разбирать цели и ценности цели и ценности вашего окружения вы научитесь формулировать и ставить их так что они будут точно сбываться сбываться в срок так как вы хотите, чтобы они сбывались. И это будет ну, действительно важно. Если же вдруг вам неудобно включить вебинар, и может быть еще что-то неудобно, ребят, тогда просто ну, не включайтесь, не включайтесь, не приходите. Ваше право жить так, как вы хотите. Вот между жизнью мечты и жизнью сойдет и так, есть всего лишь один шажочек, это принять решение. Но когда вы примете решение, то Вселенная, она отзывается, она говорит, ой, таки да, таки человеку ну, на самом деле надо. И может быть, я именно, это тот ресурс, который вам дан вашим окружением. Может быть, кто-то из друзей вам вообще подкинул ссылку на мой Инстаграм. И это как раз тот шаг, который приведет вас к реализации вашей цели. Но жить богато, счастливо, это не для всех. Только 20% людей счастливы и довольны в своей жизни. Остальные 80% – они ноют, они жалуются, у них жизнь – боль, и она такой и останется. Поэтому я точно понимаю, что придут только те, кому нужно, цели достигнут только те, кто готов, кто имеет ресурс, и у меня в этом смысле нет никаких ожиданий. Но! Я для себя давно выбрала окружение. Я выбираю вкладываться в тех людей, вкладываться, и я буду вкладываться завтра на 250% для тех, кто хочет быть хозяином, хозяйкой своей жизни, для тех, кто готов брать ответственность на себя. Потому что если вы не готовы брать ответственность, Грустную историю про акулу я вам сегодня рассказала. Кто присоединился позже, можете посмотреть в записи сначала. Друзья, мир полон возможностей, полон приятных и неприятных моментов. И только от того, какое кино вы крутите в голове, вы выбираете вам туда или туда. И завтра на вебинаре я буду давать очень ценные моменты, и с точки зрения энергии, и с точки зрения мышления, для того, чтобы вы пришли как можно скорее к той цели, которую вы действительно хотите. Мы с вами проверим, как это будет, мы с вами прощупаем, что будет происходить, и проставим такие цели, в результате которых вы это скажете. «Ес, yes, я сделал». Некоторое время назад... Я не обладала всеми знаниями по постановке цели. Я давно знаю систему Smart, я давно знаю систему Grow, но ту систему, которую я вам дам завтра, поверьте, это для меня просто. Ну вот, если сравнивать, наверное, с каким-то столом, это и суши, и фрукты, и э, изысканные десерты, и все это в правильной формулировке. Поэтому завтра будет огонь-огонь подписывайтесь на вебинар по ссылочке в шапке профиля. А тем, кто был до конца, мы сейчас сделаем очень крутую практику по наполнению энергией ваших целей. Для того, чтобы у нас круто сработала практика, вам нужно удобно сесть. Я буду делать вместе с вами. Я тоже очень хочу, чтобы мои цели сбывались. Привет, привет, мои дорогие! Я знаю, кого лично. Очень рада, рада, что вы присоединяетесь. Итак, мы сейчас сделаем практику наполнения энергии ваших целей, того, что вы хотите. Если вы сейчас еще не умеете формулировать э, свою цель, просто э, идите интуитивно за желанием. Хорошо, спасибо те, кто будет завтра. Итак, садимся ровненько. У кого есть опора на спинку, можно вот так вот упереться. У кого опоры нет, можно сесть ровненько, макушечкой в потолочек и сделать глубокий вдох и закрыть глаза. Я буду вместе с вами. Делаем глубокий вдох и выдох. И еще один вдох и выдох. И после третьего вдоха обычное легкое дыхание. И почувствуйте своими стопами энергию Земли. Заземлитесь. Поставьте ножки на пол. И почувствуйте, как из стоп ваших ног вы опускаетесь мысленно все глубже и глубже. Как будто бы ножки становятся длинными-длинными, и ваши стопы доходят до почвы, проходят через глину, через камешки, через другие плотные субстанции, и доходят до центра земли и соединяются с магмой, с такой энергичной, горячей, теплой, невероятной, сильной магмы Земли, которая дает вам огромное количество энергии, огромное количество энергии, и вы ее впитываете, впитываете, впитываете в себя. И еще, и еще набираетесь энергии Земли. Энергия Земли дает реализацию, дает силы, дает энергию для того, чтобы вы справились с вашими задачами. Набирайтесь этих сил набирайтесь еще еще и еще и когда вы набираетесь достаточно потихонечку из центра земли возвращайтесь поднимайтесь поднимайтесь поднимайтесь сохраняя чувство этой энергии и возвращайтесь на свое место а теперь почувствуйте внутри эту энергию и прямо сейчас вспомните свой большой успех. То, что вам удалось, может быть, в этом году, а может быть, в каком-то предыдущем. Возможно, вы сделали крупную сделку. Вспомните вот это «да!» И вот она, эта сумма денег. И вот эта радость от того, что «ой, класс, получилось!» А может быть, вас поздравляли с чем-то, с каким-то достижением. А может быть, вы стояли на сцене, и вам аплодировали. И вы вбираете в себя весь этот успех от того, что это вы такой успешный человек. И еще сильнее накрутите внутреннее ощущение победителя, ощущение человека, который достиг огромного успеха. Накрутите настолько, чтобы вы были в эпогее этого успеха. Почувствуйте это внутри, и когда вы это хорошо почувствуете, представьте образ вашей цели, образ вашей цели, то, что вы хотите, и направьте поток вашего прошлого успеха на вашу будущую цель, и посмотрите, как ваша цель получает эту энергию. Ведь вы уже достигали, вы уже были тем человеком, который «Ес, yes, получилось!» Значит, вы можете еще И, может быть, не хватает какого-то энергетического момента. Наполните свою цель энергией. Посмотрите, как она исполняется. Посмотрите, как здорово, когда это сбывается. Как вы счастливы, как счастливы те близкие, которые с вами. Как классно быть успешным человеком, который успевает и достигает своих целей. И сделайте эту картинку ярче, солнечней, красивей. И если она вам нравится, прямо вот здесь у себя, в области груди, включите как будто бы пылесос такой, такой, и засосите эту картинку в себя. Картинку исполнения вашей мечты там, где все уже есть. И поблагодарите себя, поблагодарите Вселенную, и потихонечку возвращайтесь ко мне сюда, постепенно открывайте глазки и напишите, пожалуйста, в чате, удалось ли вам эту практику проделать. Кому удалось? Кто еще кайфует от практики, не возвращается? Спасибо за ваши сердечки. Удалось. Замечательно. Ребят, это говорит о том, что вы можете исполнить эту цель. Это говорит о том, что вы уже... О, Ларочка, я рада, что у тебя горели ноги. Супер, супер. Угу. Спасибо большое. Что э, нравится практика? Практика – это замечательно. Практика – это про энергию. Ваня пишет, что-то получилось, что-то не получилось. Ага. А что не получилось? Вань, напишите. Ай, Марьянышка, получилось. Замечательно. Угу. Ксения, получилось. Юлечка пишет, классная практика. Ага, супер, хорошо. Смотрите. Все это такая энергетическая работа с целью. Может быть, не хватает просто логических вещей. Цель ⁇ это такая штука, которая должна быть на всех уровнях сознания. Вот неокортекс, новая кора ⁇ это всего лишь 10%. Это наша логика. Дальше у нас идет уровень эмоций. Почему я вас накрутила на эмоции? Потому что эмоции, они помогают, они дают толчок. Но есть еще глубокий рептильный мозг или пещерный мозг. Его там порядка 200 лет, и у него, представьте, какой объем. Так вот, когда мы завтра с вами проработаем, соединим рептильный мозг с эмоциональным и с неокортексом, потому что цели вы загадываете на уровне неокортекса, а реализует их, вот этот пещерный ум если пещерный ум не дает то не реализуется и мы можем наполнять энергией это помогает нашей цели но можем сформулировать поставить и написать план шагов и тогда эта цель точно будет реализована есть конечно еще моменты когда не хватает сильной поддержки окружения. Есть моменты, когда мы сталкиваемся с какими-то обстоятельствами новыми и сдаемся. И на таких встречах, на, в таком обществе, с моей энергией, вы получаете еще и мою поддержку. Я подключаюсь к вашим целям и помогаю вам их реализовывать рада что практика вам понравилась на этом я буду завершаться жду вас завтра в 19 часов на вебинаре это будет правда круто и ценно рада что вы были со мной все эти три дня благодарю вас за это и до новых встреч пока пока